Здравствуйте! Сегодня пойдет речь о необходимых работах на винограднике в этот весенний период времени. Что необходимо сделать на винограднике с виноградными лозами после зимовки? Регион Воронежской область и приравненные к ней. Виноград у меня находился под укрытием шалаша и при температуре воздуха плюс 18 мне пришлось его раскрыть еще 11 марта. Все время он находился на земле на лёжках до сегодняшнего дня. В течение этого периода времени температура воздуха была разная. 30 марта выпал снег, а ночью доходило до минус 10 градусов мороза. Но с виноградом, как мы видим, ничего не произошло. Сегодня пришло время поднять лозы на нижнюю проволоку и произвести обработку виноградных кустов и плодовых деревьев. Все буду обрабатывать двухпроцентной бордоской жидкостью. Как приготовить жидкость постараюсь выложить видео на этой неделе. Вот так поднял все виноградные лозы на нижнюю проволоку, на которой находился укрывной материал в виде шалаша. Все лозы связаны пучок, так называемую шину. Так их удобнее обрабатывать. Сейчас посмотрим на какой стадии развития находятся виноградные почки? Видим, почка хорошо развитая, большая. При таких больших почках обработку необходимо произвести только бордовской жидкостью, и то двухпроцентным раствором. Ни в коем разе не делать обработку железным кукурузом. Он он пожжет все почки на виноградной лозе. У меня Лоза подготовленная к обработке ее. Видим как она связана в одну шину и расположена в одной плоскости. Сейчас я приступлю обрабатывать ее двухпроцентной бордовской жидкостью распылителем жук. Итак, приступаю к обработке виноградных лоз, А потом и плодов деревьев. Время вечернее. Лучший вариант для обработки их. С вами был канал Делаем Сами. Надеюсь, это видео может кому будет полезным. Не забываем подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем желаю успеха. До свидания.